Я лежу на кровати, и я думал про себя, как бы жизнь была прекрасная, если не было бы зла, нет идеи, как бы точно данный воплотить исход, если только под рукой не завалился огнемет. Все пучком пойдет Если будешь агрессивным То тебе не повезет Огнемет напролет Беппилхейты рассветет Наша пушка безопасна Лишь добро в себе несет Огнемет, огнемет Значит все пучком пойдет Если будешь агрессивным То тебе не повезет Огнемет напролет Пушка безопасна, лишь добра себе несет Вот удар и еще забываю я про сон Тот, кто жил в чужих заслугах, будет нами осужден Может, взрыв штуки три? Ну-ка, ты притормози Все успеем, а пока мы сожжем всю свой с Огни! Значит, пойдет Если будешь агрессивным, то тебе не повезет Наша пушка безопасна, лишь добро себе несет Огнемет, огнемет, значит, Если будешь агрессивным, то тебе не повезет Огнемет наперед Шабушка безопасна, лишь добро себе несет. Вот и все наш черед, мы усвоили урок. Наши действия имеют отрицательный исход. Слой давно поражена, но пришла на нас судьба, и сказала, что поступки доброты пришли со зла. Ну и что? Ничего, нету зла уже давно. Все, что можем совершить, окончательно все слить. Нет идей, как бы точно данный воплотить исход. Если только под рукой не завалялся, огнемет. Огнемет, огнемет, за шесть бочком пойдет. Если будешь агрессивным, то тебе не повезет. Огнемет! Наша пушка безопасна, лишь добрёт себе несёт Огнемёт, огнемёт, значит с пучком падёт Если будешь агрессивным, то тебе не повезёт Огнемёт, напролёт, в пепел хейтерес идёт Наша пушка безопасна, лишь добрёт себе несёт